Тадыр Джапаров выразил соболезнования президенту Непала в связи с гибелью людей в авиакатастрофе. Глава Кабмина Аклубек Джапаров посетил ТЭД СОШа. Предварительная оценочная стоимость мега составляет 12 миллиардов сомов. Аклубек Султанов назначен первым заместителем генпрокурора. В Кыргызстане в больницах устанавливают новые рентгенаппараты. Глава Кыргызстана Садыр направил телеграмму с соболезнованием президента Федеративной Демократической Республики Непал Битхия Дэви Бхандри в связи с гибелью людей при крушении самолета. Напомним, 15 января в Непале потерпел крушение пассажирский самолет АТР-72. Борт потерпел крушение во время полета из Катманду столицы Непала в Паххару незадолго до посадки. Четыре члена экипажа Yeti Airlines и 68 пассажиров погибли. В рамках рабочей поездки в Ожскую область, председатель Кабинета министров, руководителя администрации президента Аклубек Джапаров посетил ТЭЦ города Ож. Глава Кабмина ознакомился с текущей ситуацией на объекте – наличием резервного оборудования, запасов топлива для успешного прохождения отопительного сезона. Глава Кабмина отметил, что несмотря на то, что основной пик аномальных холодов пройден, энергетикам стоит продолжать работу в усиленном режиме. Аклубек Джапаров подчеркнул о необходимости постепенной децентрализации отопления, добавив, что при проектировании новых жилых домов необходимо предусматривать установку автономной котельной. Клаве кабмина представили несколько вариантов по разгрузке города. Предварительно оценочная стоимость закрытого акционерного общества «Альфа-Телеком» составляет 12 миллиардов сомов. Об этом на комитете Джовуркинеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил генеральный директор предприятия Нурлан Мамытов. По его словам, цена является неокончательной. Оценка все еще производится. Напомним, в ноябре 2022 года глава фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров сообщил, что в 2023 году планируется продажа «ЗАО «Альфа-Телеком». Президент Кыргызстана Сайдер Джапара подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом первой части 5 статьи 70 Конституции Кыргызстана, Улубек Султанов на первым заместителем генерального прокурора Кыргызстана. В организации здравоохранения устанавливают новые РНК. По данным ведомства, в целях улучшения материально-технического оснащения Организации здравоохранения, повышения качества проведения диагностических процедур в декабре, -декабре, -декабре 2022 года закуплено 96 аппаратов. По линии Азиатского банка развития Организации здравоохранения республики получили 44 РНК, и на средства Глобального фонда через ПРООН поставлены 52 аппарата. РНК распределены в Организации здравоохранения, где отсутствовало или вышло из строя оборудования. На сегодня во всех областях идет процесс инсталляции оборудования.